здравствуйте уважаемые у нас там в инстаграме начались разговоры о том где какой маркер где каким маркером мы пишем на меловых досках где каким маркером не пишем на меловых досках но там очень ограниченные всегда видео можно сделать поэтому я здесь на Ютубе хочу рассказать поподробнее о том что за маркеры ЮНИ используются для росписи меловых досок или вывесок и в каком случае? Значит, у ЮНИ есть два основных направления по маркерам. Это юни поска и ЮНИ-ЧОК. ЮНИ-ПОСКО – это акриловые маркеры. Это такие же, такое же вещество, как и у маркеров молотов акриловых. Юничок, чок, чок с английского мел, в этих маркерах красящее вещество водорастворимое. То есть, все, что нарисовано этим маркером, будет нарисовано, условно говоря, акриловой краской. То, что нарисовано этим маркером, будет нарисовано меловой краской. Если вы часто сталкиваетесь с росписью меловых досок, да, то есть досок черного цвета, покрашенных черной краской, то я вам сейчас сразу покажу, как они себя ведут на черном цвете, а потом через какое-то время я вам покажу, чем же они отличаются друг от друга, в чем их основное отличие. Ну, а потом мы пройдемся по цветам, потому что у меня их дикое количество, огромное, в том числе металлики, не металлики. И мы посмотрим, как они выглядят. Значит, красный цвет сразу, да. Ну, вообще, наиболее активно мы используем для росписи досок белый цвет. Вот он, белый цвет Юнипоска, поска да, white, и белый цвет юничок. Тоже white, Тот же самый цвет. У юни они пронумерованы цвета. У Юничок цвета не пронумерованы, но только потому, что их всего там 7 или 8 штук. Поэтому нумеровать их особого смысла нет. Вот как они себя ведут на черной доске. Вот. Белый меловой выкраска. Вот рядом тут же делаю акриловая выкраска Юни-Поска. Вот а, красный, тоже так будет. Меловой, акриловый. Красный, меловой. Красный. Вот красный, юнипоска, цвет номер 15. Юнипоска, акриловый. Видите, цвета почти, почти похожи друг на друга. Чуть-чуть темнее, чуть-чуть светлее, но это, в общем-то, больше определяется цветом подложки, да, в данном случае черный. Ну, в общем, они похожи друг на друга. А розовый, с розовыми цветами, тоже примерно та же история. Здесь вот только он просто пинг, да, это тринадцатый номер. А здесь некий фло пинг, то есть флуоресцентный, светящийся, да. Так, вот он меловой маркер да он такой немножко электрический такой такой ядовитый немного вот он акриловый здесь видно в акриловом чуть-чуть белил больше присутствует да он такой разбеленный как будто бы вот а с зеленым зеленый меловой и зеленый акриловый мне не удалось подобрать такой же цвет как у, у акрилового, так же, как у белого Поэтому вот они, два самых близких. Вот я его, видите, если в серединку положу, это как раз примерно тот же цвет. Ну, даже больше, наверное, светлый. Вот, давайте его и возьмем. Значит, вот у нас меловой зеленый. Меловой зеленый и акриловый зеленый. Он такой, больше салатовый немножко. Ну и да, что хотелось еще отметить, что цвет на нанесении не совпадает с цветом колпачка. Ни в каком случае. То есть цвет колпачка дается вам не для того, чтобы вы точно поняли, какой будет цвет, а просто отдаленно себе представляли, что у вас сейчас, с чем вы будете работать. Так, это зеленый у нас был цвет Apple, Apple Green, зеленое яблоко, 72 номер. Есть еще фиолетовый меловой маркер, я его очень редко использую на черных досках, потому что он довольно темный, в нем практически нет белил, да, ну или очень мало. Ему более-менее, более-менее соответствует цвет номер 34 юнипоска, лилат, да, это у нас, как они называются, цветочки, фиалки, фиалки, фиалковый цвет. Цвет номер 34. И то он, да, посветлее. В нем больше белил. В нем прям видно. А в этом белил почти нет. И даже близко на меловой доске, на доске черного цвета, его не так хорошо видно. А стоит отойти на несколько шагов, и он практически сливается с черным. Так что для декоративных каких-то э, росписей я его практически не использую. Голубой. Есть голубой еще меловой. Light Blue. Вот он меловой. И голубой же есть акриловый. Вот они рядышком. Колпачки похожи. Голубой акриловый. Ну и цвет тоже похож. Опять же, у голубого акрилова чуть больше белил. То есть он вроде бы кажется более укрывистым. Вот, в общем-то, и все. Есть еще металлики. Может быть, еще по металликам пройдемся. Вот, например, золотой юничок и золотой юнипоска. Здесь, видите, цвет голд золото И здесь голд золото У этого вот цвет номер 25. Значит, вот оно, меловое золото. Не сказал бы, кстати, что это золото. Это скорее такой какой-то... Грязно-оливковый, что ли, какой-то цвет такой не очень симпатичный. Ну, собственно, акриловое золото никак не лучше и не хуже его. В общем, та же самая такая грязная какая-то жижица. Уж если мы говорим про золото, да, то лучше использовать там золотую поталь, жидкую или потали сухую в листах. В общем, золото есть нормальные инструменты, чтобы показать золото. Вот. Серебро. серебро. Да, договорю, есть нормальные инструменты для того, чтобы показать золото, а маркерами золотыми, ну, как правило, золото хорошее не получается. Есть серебро, он не серый. Это юничок, меловой маркер. Он не серый, а именно серебряный. Потому что серый был бы да, матовый. А серебряный он такой с металликом. То есть он немножко, ну вот, он у меня такой стершийся. Но, в общем, идею цвета он вам дает. Где-то у меня есть еще новый. А, вот он новый. Но просто он не открытый. Я сейчас буду тут щелкать с ним. Не для того предназначен. В общем, идею цвета вам видно? О, вот вот полилось. Это полно просто. Надо было его продавить. Это у нас юничок серебристый. И юничок металлик серебристый. Это тоже это не серый. Серые есть другие. Вот есть серый, например, теплый. Да, он просто серый. Цвет 37. Есть у нас называется он Грей такой немножко синий, холодный, такой серый. Он называется цвет 61. Но к ним мы потом подойдем. Это у нас как раз Silver цвет серебристый. Вот как он выглядит на меловой доске. Тоже он такой более, он более теплый. Все-таки меловой серебристый, в нем есть какие-то синие оттенки. Ну, вот, в общем-то, из активных цветов и еще есть два цвета. Ну, естественно, есть черный, да, есть черный и э, юничок, и черный есть поска. Но на черной доске я не показываю вам, как они выглядят, да, по понятным причинам. Еще есть желтый и оранжевый. Значит, меловые желтые и оранжевые – это вообще не желтый и вообще не оранжевый. Это вот такое вот очень плохой желтый цвет, которому ну может быть соответствовал бы желтый лимонный. Может быть. У меня его нет, правда. Он у меня весь вычеркался. Но вот желтый лимонный более-менее с ним совпадал бы. Но ну, и то он тоже не сильно хорош. Чем еще нехорош этот желтый ионичок он... Когда высыхает, он на черном фоне становится зеленым. Не просто он зеленит немножко, а просто становится зеленым цветом. Когда заказчик смотрит потом на меловую доску и говорит, а почему у тебя там, я не знаю, там, да, ромашка там зеленая, да, ты ему показываешь вот этот вот маркер, и говорит, нет, она желтая, он говорит, нет, она зеленая. Вот. То есть, этим цветом я пользуюсь очень редко. И не для того, чтобы показать, что то желтое. Ни в коем случае. Для того, чтобы выделить, допустим, там, подчеркнуть, отчеркнуть, сделать какие-то декоративные элементы. Но желтое рисовать желтым юничоком – это бесперспективняк. Желтый акриловый. Вот такой вот красивый желтый акриловый цвет. Опять же, он, это не желтый а лимонный, который был бы сюда более подходящим. Но это тот желтый, который вот мне... Гораздо больше нравится. Желтый цвет номер два. Так, и оранжевый. Вот такой оранжевый, с которым мы в жизни вообще предпочли бы никогда не связываться. Это меловой маркер оранжевый. фло orange да, тоже флуоресцентный. В линейке юни я вообще не видал такого цвета. да Но это скорее был бы, например, красно-оранжевый какой-нибудь. Но красно-оранжевый, тот, который у меня был, ему никак не соответствует. А тот оранжевый, который действительно такой симпатичный оранжевый, он вот такой, больше, больше, больше апельсинового цвета. А да? этот вот, видите, больше в розовый куда-то уходит сразу. Из-за этого, может быть, флуоресцентного пигмента. Вот, на этом заканчивается грядка сравнений Юни Поска. И соответствующих, более-менее соответствующих им юничоков. Юни-поска – это э, акриловые маркеры, юничок – это меловые маркеры. то у нас получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Плюс черный – 11 цветов. Да? Но мы учитываем, что здесь два металлика есть. Якобы э, золотой и якобы серебристый. Вот. Про остальные цвета. Остальных цветов остается не так много. Но это их у меня остается не так много. На самом деле их больше. Я не скажу точно, какое количество. Это можно посмотреть на сайте. Но вот из тех, которыми я постоянно пользуюсь, которые я постоянно дополняю себе, подкупаю новые, эти исчеркиваю новые, на замену их покупаю. Вот это те цвета, которыми я Пользуюсь для вывесок, для меловых досок, для какого-то арта, который нужен в интерьерах. Так, вот эти все меловые я сейчас соберу, уберу. Вот они. Так, они нам больше не нужны. Вот эти все юни оставлю. поставлю. И давайте посмотрим, на что они похожи на белом цвете. Естественно, ими и по черному тоже можно рисовать. Но вот самые показательные я вам все равно уже нарисовал. Мы чуть попозже посмотрим, чем они друг от друга отличаются. Меловые и а, акриловые. А всю остальную, для того, чтобы дать вам понять, на что это похоже, всю остальную выкраску я вот прямо сейчас здесь и сделаю. Значит, это у нас белый номер один white, но ну, не буду я на него квадратик тратить, вот он белый да, видите, просто белило просто белило получается так, дальше за ним идет бежевый, это опять же, это в моей палитре, бежевый там где-то еще светло-серый у них присутствует который может быть между ними двумя но у меня вот он следующий, вот он как видите, он совсем не белый, он совсем не серый. Это вот такой действительно красивый бежевый цвет. Когда нужно нарисовать кожу, когда нужно нарисовать какие-то вот такие простые теплые оттенки, не розовые, не желтые, не оранжевые, а вот какие-то такие съедобные очень оттенки. Ну, потому что я по специфике своей да, очень часто имею дело с вывесками продуктовыми. Вот, вот он, цвет номер 45, бежевый. Так, дальше давайте, например, посмотрим. Ну и давайте тогда пойдем отсюда по теплым цветам. Это у нас 54-й Light Orange. Светло-апельсиновый, да, или светло-оранжевый. Он тоже, на самом деле, довольно близкий сюда, просто чуть-чуть больше пигмента. Цвет номер 54 их можно использовать оба, если здесь это у нас светлая кожа, это у нас темная кожа. Не в тени нет, а просто ну, более темный пигмент. Сейчас он будет немножко подсыхать, и вы увидите, что после высыхания у них цвета немножко меняются. Опять же, не соответствует колпачку. То есть бесполезно искать соответствие, как, допустим, там в некоторых карандашах, да, цвет карандаша с цветом грифеля не обязательно совпадает. Вот здесь ровно такая же история. Вот они два цвета, два колпачка, да. Вот как они друг другу соответствуют. Вот там тень падала, да? вот так вот, чтобы без тени было. Как они друг другу соответствуют? Да никак они друг другу не соответствуют. Далее, что у нас здесь будет далее? Ну, вот уже от светло-оранжевого, да, это мы пойдем к bright yellow, он здесь называется. Но в, в другом переводе он все-таки называется orange, да, апельсиновый, или оранжевый апельсиновый. Но вот в английском почему-то это bright yellow, то есть светло-желтый, ну, никак он не светло-желтый, он скорее именно апельсиновый, скорее именно... Оранжевый, такой симпатичный оранжевый цвет. Номер три. Так, потихонечку будем добавлять... Уже... А, ну вот давайте еще желтым. Желтым сейчас порешаем. Это тот самый желтый, да, который вот здесь вот на черном цвете. Yellow. Чистый желтый. Номер два. Очень такой плотненький. Очень симпатичный. Это и тебе подсолнух, и тебе яичный желток. В общем, очень такой радостный желтый цвет, очень, очень пронзительный такой желтый. Может быть, даже немножко темноват для желтого, но, во всяком случае, очень хорошо, очень выгодно всегда смотрится. То, что я на практике могу по нему сказать. Коричневый. Уходим потихонечку в красный, да, через коричневый. Это у нас чего? Это у нас браун, просто браун, да, мароны браун номер 21 цвет вот он такой совершенно коричневый действительно без всяких там опять же видите есть белила вот прям видно в нем белила немножко вот он высветляет хорошо бы если бы белил было поменьше было бы цвет наверное поплотнее может быть какие-то другие появились бы у него свойства но, во всяком случае, цвет был бы более правдоподобный. Здесь он сейчас какой-то, я не знаю, какой-то детский коричневый, да, вот как коричневый детский карандашик. А чем мы нарисуем дерево? А, дерево у нас будет коричневое. Вот берешь, и вот, вот какой-то такой коричневый цвет, немножко такой простоватый какой-то коричневый. Немножко не, не, не совсем коричневый, что ли, как еще сказать. Так, уходим еще дальше в красный. Из коричневого это у нас Red Wine, красное вино. Роховино, Росовино, номер 60. Как это выглядит? Вот так это выглядит. Ну, в действительности, да, немножко, может быть, он бледноват чуть-чуть. Хотелось бы немножко насыщенности больше у него получать. Номер 60. Ну, в целом, в общем, он такой, скорее, вот даже такой красно-коричневый, чем там какое-то красное вино. Ну, такой более-менее оттенок интересный так пойдем немножко посветлее да у нас тут следующий у нас это просто красный красный который у нас здесь был уже я его сюда на белый фон тоже его продублирую номер 15 красный чистый красный вот он красный номер 15 тоже он куда-то уходит немножко, то ли в алый, то ли в розовый, но, но не красный, не красный. Какой-то вот немножко... Вот у него колпачок, да, действительно красный. А вот сам цвет, как видите, он немножко проваливается. Вот, потихонечку подмешивать начинаем к этому делу белильца, и у нас получается пинк. Это не просто пинк, это коралл пинк, то есть коралловый розовый. Окей, коралловый розовый. Номер 66. Если вдруг понадобится цвет кораллов, то вы всегда знаете, что у вас есть вот номер 66 коралловый розовый. Но на самом же деле, скорее, он... А... Для формирования сложного цвета, да, когда вам нужна красная картинка, вы же не можете только красным нарисовать, да, мы же не в школе, уже не в детском саду. Поэтому, как правило, допустим, если мы рисуем там, клубнику, да, она с одной стороны есть освещенная. То есть вот он, например, 66 й сразу. В центре она 15 цвет основной цвет. И вот в тени, допустим, 60. И тогда у нас клубничка как раз и получается. Освещенная. Сейчас, если не забуду, прям попробуем ее нарисовать этими тремя цветами. Дальше добавляем белил. У нас получается light pink. 51 цвет. Светло-розовый. Да, что я туплю-то. Светло-розовый. Еще раз на всякий случай напомню. Это не все цвета, которые есть в палитре. В палитре юни гораздо больше. Это те цвета, которыми я работаю. Это те цвета, которыми я делаю вывески. Которыми я делаю какие-то граффити на стенах. Еще какие-то задачи решаю с меловыми досками и вывесками в магазинах, в ресторанах там и прочее-прочее. Это у нас светло-розовый. Потихонечку начинаем добавлять холодный цвет к нему. И вот он просто розовый у нас получается. Розовый или пинг номер 13. Но вот, как видите, не просто он розовый. да, Не просто это розовый. Вот этот, да, вот это просто розовый как раз. 51-й, который был... Который не так называется, как он выглядит. Если судить по цвету, не, не как он называется, а как он выглядит, то светло-розовый это как раз и есть розовый. Это все-таки это уже фуксия какая-то. Ближе. Нет, я не говорю, что именно так оно и есть. Нет. Но это вот цвет гораздо ближе вот к этому розовому, да, к электрическому, который называется флуоресцентный розовый, да, вот они, да, они друг на друга похожи, а вот светло-розовый с ним, ну, ну, никак. Ну, как бы это ни было, вот он цвет номер 13. Если вам понадобится розовый, а ее поско, вы имейте в виду, что у вас есть вариант, между, у вас есть выбор между 13 розовым, в котором довольно много синего уже, и 51, в котором тоже много синего, но э, больше разбел, больше белил. Что у нас есть еще? Потихоньку добавляем синего. Идем лилак. Лилак это... То, про что мы говорили, как он называется, этот цветочек, фиалка. Так. Фиалковый. вот он. Ну, ну да, фиолетовый. Наверное, фиолетовый это скорее, чтобы не выпендриваться. Номер 34. Это такой хороший цвет в тенях. То есть кожа в тенях, да, темная, Она вот где-то вот... вот Таким цветом один раз сделаешь, и все, и больше уже не надо выдумывать ничего. Дает очень хорошую, очень плотная заливка, очень плотная тень. Дальше добавляем в него синего и разбеливаем. У нас получается голубой Light Blue, который мы там уже пробовали на черном цвете. Вот он Light Blue номер 8, светло-синий. Чисто синий, blue, 33 номер, он такой, очень красивый цвет, очень плотный цвет. Он как раз, если так вот сравнивать, как он выглядит, то этот синий гораздо больше синий, чем этот красный. красный. То есть, вот синий, да, видите, оранжевый и желтый, они прям очень клевые цвета, очень яркие, очень плотные, очень вкусные такие цвета. Все остальное как-то куда-то что-то разваливается, проваливается. Немножко где-то белил пере перекинули, где-то еще что-то пере пережали здесь. Цвета не хватает. Вот. А оранжевый, желтый и синий прям очень здорово горят. Очень клевые, очень плотные. Так, подмешиваем, да. Дальше подмешиваем. Получается у нас... Номер 31. Эмеральд Грин. Или по-русски говоря изумрудный зеленый. Ну, вот не сказал бы я, что он прям такой изумрудно-зеленый, как я привык видеть, допустим, на красках изумрудно-зеленый. Я его использую как бирюзовый. И как бирюзовый, он со своей работой очень здорово справляется. Особенно, когда мы ищем тифани да чтобы тифани работал с золотом где-то у меня золото здесь только что было куда-то я его закинул так черный серебристый нет это медный оно больше он лежит рядом вот эти вот два цвета очень здорово друг с другом работают если добавлять к нему золото то он очень даже тифани очень тифани очень здорово. Но сам по себе, если он нужен как темно-зеленый, то нет, конечно, он не работает как темно-зеленый. Он работает именно как вот зеленый с бирюзой. У него даже колпачок даже ближе к тому цвету, каким к бирюзовому, чем к темно-зеленому. Это был у нас номер 31. 31. Который якобы изумрудно-зеленый, но на самом деле он больше бирюзовый зеленый. Зеленый. Добрались мы до зеленого. Зеленый номер 6. Простой зеленый цвет. Без всяких, без всякого випендрежа. А они очень близкие друг к другу. Это номер 6 простой зеленый цвет тоже очень плотный, как и синий, оранжевый, желтый, синий зеленый, да, очень плотный, очень хороший. Собственно, бирюзовый тоже очень плотный, тоже очень симпатичный цвет. Так, что у нас? Все что ли кончилось уже? Да, у меня вся. Вот получается вот это вот, ребята, вся палитра, которой я в основном работаю. Ну, плюс еще, конечно, серые. А как же? Да, обязательно серые. Серые, если вы рисуете, то вы понимаете, что без серых никуда. Вот у меня для этого есть два серых. Один светлый серый, я его использую как теплый серый. И а, холодный серый. Такой он прям синевой. Значит, это у нас просто, якобы просто серый по номеру. Ну и действительно, да, он, в общем, лишён какого-то оттенка. Не сказать, что он там какой-то серый, вернее, теплый или холодный. Он просто... Да никакой. Значит, это у нас номер 37. И этим он очень полезен. Вот именно этой, этим своим свойством не менее никакого цвета. Так, и номер 61 Slate Grey. Что за слайд, Прям не, не скажу вот так с разбега, что это вдруг такое слайд, Ну, в общем, он у меня, знаете, используется как такой серый пейна. Если вы видели в красках серый пейна, то это вот он больше к нему подходит такой очень очень густой такой цвет очень часто там где нужно показать черный я беру просто вот этот темный серый потому что черным так практически не пользуюсь на самом деле не в не на черном фоне не на белом фоне но он сразу делает педал вот я вам сейчас покажу его вот он черный он у меня абсолютно новый black номер 24 он просто делает, простую черную дырку он делает, без всяких фантазий, без, без преувеличений. Просто обычная черная дырка. Просто рисуем темноту. Там, где надо сделать ничего, мы просто берем черный цвет, ляп-ляп, и вот у нас ничего очень красивое получилось. У меня ячейки осталось всего две от а цвета. Осталось три. Это, серебри... это как раз три металлика. Серебристый, золотой и э, медный. По-моему, есть еще какие-то металлики. Точно не скажу, врать не буду. Но это вот три, которыми я пользуюсь постоянно. Бронзовый, бронзовый. Не медный, а бронзовый. Окей, пусть будет бронзовый. Почему? А, потому что, почему я вам его сейчас хочу показать обязательно, потому что вот у этого бронзового, Гораздо больше шансов стать коричневым, чем у этого коричневого. Вот он поярче, он как-то по поживее, он как-то наполненный. И в нем, кстати, нет такого сильного уж металлика, да, чтобы он был прям там, там, сиял, да, или там был бы глянцевым каким-то. Нет. Хотя у него даже стержень такой, как будто с металликом, металликом покрытый. Но вот такой он гораздо больше симпатичный. В сторону коричневого, чем вот этот коричневый, который ну, куда-то в розовый уходит, куда-то проваливается. Ну естественно, цвет, опять же, цвет его нисколько не соответствует цвет чернилый, цвет самого фломастера. И даже вот, -вот нанесение вот этих, видите, такой такое куда-то такое совсем почти в, в оранжевый уходит, на, на деле же цвет такой какой-то более пепельный. Вот, Ну и золотой с серебристым. Я им сейчас разделю вот этот квадратик пополам. Потому что, в общем-то, ни тот, ни другой, ни золотой, ни серебристый. Этот у меня серебристый, он как промежуточный серый. Я его сейчас здесь вам отрисую, и вы сразу увидите, что его гораздо выгоднее использовать как средний серый между этими двумя, да, если этот у нас серый пейн, а этот у нас там светло-серый, то вот, вот этот серебристый, он вполне может играть роль вот этого переходного цвета между ними. Так, поставлю сюда я тоже, где они, это у нас номер 25, 25, это у нас 24 серый, это бронзовый 42. 42 и серебристый 26 тот самый который средний вот она получается выкраска не везде правда влезла да ну надеюсь что здесь теперь будет лучше видно все значит теплые цвета холодные цвета и металлики самые активные это разумеется Белый. И дальше пошли э, красный, оранжевый, желтый, синий. Вместо зеленого, если не нужен э, бирюзовый, то я вместо зеленого пользуюсь 31-м. Потому что он симпатичнее. Ну просто симпатичнее. Просто он мне больше нравится. Э, голубой часто идет, розовый сильно уходит и коричневый. Если идут там какие-то яркие осветления, да, то вот белые блики лучше не ставить, потому что они это, что белые, что черные. Да, сразу получаются дырки. То есть белые на белом. Помните, я вот здесь вот делал белый цвет, да, рисовал. Но ну, вот где он? Ну не видно его, но ну, нет его. Он действительно белый. Немножко такой он в розово-желтый уходит, но все равно белый и белый. Точно так же, как и черный будет, просто черный. Вот. это вот основные цвета, которыми я пользуюсь у э, акриловых маркеров Unipost для вывесок, для меловых досок. Говоря о меловых досках, вернее, возвращаясь к меловым доскам, если помните, я здесь отмечал первый, получается, меловой, акриловый, красный меловой, красный акриловый, розовый меловой, акриловый, и дальше идет так, и, и так далее, до самого конца. И здесь у нас еще да, золотой, меловой, акриловый, серебряный. Значит, в чем у них главное отличие? Когда все это дело нарисовано на меловой доске и хорошенько подсохло, я почему брал паузу, да, и вам э, сказал, что давайте я вам в конце расскажу, чем это отличается. Не потому, что я там тянул интригу, да, или еще там что-то. Совсем нет. Когда этот цвет подсыхает, то простой тряпкой меловые цвета мы можем убрать тогда как акриловые цвета но ну это сейчас свежие они очень да поэтому акриловые тоже немножко уходит и я так видите щедро прям по всем им прошелся ну вот смотрите видите теперь здесь ясно что вот этот меловой этот акриловый меловой Акриловый, меловой-акриловый, меловой-акриловый. Меловые цвета с меловой доски можно убрать практически в ноль. В ноль я имею в виду до родного черного цвета. То есть не останется никакого следа, там, ни муара, ни каких-то разводов, ни каких-то фракций, никакой пыли, никакого там тумана цветного. Совсем ничего не останется. Вот. А акриловые маркеры у них связующее э, вещество. То есть и у тех, и у тех внутри э, у маркеров пигмент и связующее вещество. Но если у акриловых маркеров это пигмент и акриловая смола, то у меловых маркеров это пигмент и вода. У белого, например, чистая берила, да, и вода. У, да, у остальных уже там с примесями цветных пигментов. Вот. Этим, в этом их главное отличие. Меловые маркеры ЮНИЧОК. ЧОК по-английски мел. Че уж проще, да, можно запомнить. ЮНИЧОК – это меловые маркеры, которые можно стереть. ЮНИПОСКА – это акриловые маркеры, которые останутся. Их тоже можно стереть, но с крашеной доски их, например, можно стереть уже, там, скажем, растворителем, да, или там, спиртосодержащим чем-нибудь, или там, с небольшим количеством спирта. И при этом есть большая вероятность, что вы и черный слой тоже уберете. Тогда как меловые маркеры можно убирать просто водой, ну да, конечно, если будете сильно тереть, то вы и водой тоже этот черную основу сотрете. Но это будет очень и очень не скоро. Вот. вот в этом отличие маркеров меловых юничок и маркеров акриловых юнипоска. И вот она, палитра, которую я пользуюсь чаще всего, ну, которую вот уже за. За долгие годы росписи вывесок и меловых досок для себя составил. Теплые цвета, холодные цвета и металлики. Черным почти не пользуюсь. Белый, естественно, использую больше всего для надписей и для всего остального. Все остальные цвета используются для декоративных целей, либо для рисунков. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Все, что про них знаю, я вам постараюсь рассказать. Удачи вам!